Здравствуйте дорогие. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас урок номер 115 и его тема Перевод с английского на русский Итак, первое положение. Привет, кукушка! Хей, hey, Я тебя не вижу! I can't see you! Ты где? Where are you? Почему ты спряталась? Why have you hidden В этом формате одно предложение. Давайте переведем это предложение с русского на английский. Почему ты подбрасываешь свои яйца в чужие гнезда? Why do you throw your eggs in other nests? Дорогие друзья, в этом формате нам необходимо перевести следующее предложение. Кукушка, кукушка, ку-ку, ку-ку, скажи мне, пожалуйста, tell me please, как долго я буду еще жить? How long will I be living? One, two, three. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха.